Добрый день, добрый вечер, доброй ночи! Кто когда смотрит, рада приветствовать вас на своем канале. Итак, сегодня прогноз на любовных картах, на моих авторских картах, под названием, колода называется «Океан любви». Прогноз на сентябрь месяц. Итак, что же будет, а что же не будет? Данное видео для овнов-тельцов близнецов, раков, львиц и девы. Ну, почему я в женском роде? но ну, в основном меня девушки смотрят. Итак, что же будет, а чего не будет у овнях, дорогие мои овняхи? Хочу сказать, что до 6 числа, до 6 сентября у вас более-менее благоприятные ситуации для личных отношений. Под личных отношений. Потом немножко пойдет как бы посложнее, какие-то могут нарисоваться сложности. Итак, что будет? Ты нужна очень хорошая карта, первая часть месяца. Вторая часть месяца. Ты однолюбишь. То есть, может быть, может появиться у вас ощущение ощущение одиночества, ощущение недополучения чего-то в обоюдных каких-то отношениях. Может появиться оно на фоне того, что у вас находится Юпитер, дорогие мои, огненные и овны, в том числе овнихи. Овнихам может, особенно мартовским, хотеться больше командовать, больше как-то все разруливать, все хватать, все расставлять и все направлять. То есть может быть из-за этого быть лишние конфликты, когда вы вдруг слишком сверх каких-то полномочий на себя возьмете. То есть если сильно начнете командовать, ты однолюбишь, Будешь, будет вот такой эффект. Чего не будет? Не будет первая часть, первая часть колесо фортуны. Но не будет внезапностей каких-то. Все будет понятно, как бы на тарелочке. Не будет каких-то, если вы мечтаете о каких-то нежностях, ну, может быть, там, как я сказала, до шестого что-то такое быть, но уж супер чего-то не будет, дорогие мои. Может быть, не будет каких-то подарков. И вторая часть э, не будет тоже материальных. Вообще интересно, вроде бы у вас Юпитер, а в теме любви этот месяц, дорогая моя Овниха, не мечтай о каких-то больших материальных, возможно, получениях, со стороны партнера и давайте посмотрим что же тут подсказка такая помощь от друга то есть смотрите возможно помощь О, я буду откладывать эти волшебные листики небесные возможно будет помощь от друга подруги но не от любимого человека то есть вот тут такая интересная ситуация ну почему бы нет Дорогие мои, кто хочет стать моим патреоном, патроном, подписывайтесь на платный мой канал. Там у нас будут стримы, там будут дополнительные видео. Кстати, на сюрпризы осени. Видео уже находится именно только там. Вот там и найдете. Теперь на повестке момента наши тельчихи. Что же будет, а чего не будет в любовных отношениях? Ну, скажем так, начну с того, если знакомиться. Если знакомиться, то только после 6 числа и до 29. -го. Дорогие мои, вот такой сентябрь. Почему? Потому что после 6 числа в Венера заходит в ваш тригон, ваш, ваш э, земляных, в том числе и к тельцам, к земляным знакам Венера заходит, она дает возможность влюбиться, необычные какие-то ситуации, внезапные, как сказать, знакомства, вот такие с любовными, знаете, энергиями, я бы вот так вот и сказала. Итак. То есть, если знакомиться, то после 6 числа. Что у нас будет? Будет карта зависти. Вы, возможно, будете так цвести и пахнуть, как говорится, что вы так будете рады, а может даже захочется как-то развернуться, похвастаться, что вот такой у меня мужчина, я такая счастливая. То есть, можно попасть под карту зависти, ну, как сказать, вот в энергию зависти потому что этот период у вас и вообще как бы тут вот я чувствую явно вас любят и у многих из вас дорогие мои тельчихи формируется следующий этап жизни на 19 лет вперед и вот если вы в него входите вот в, в таком в такой энергии, в энергии любви, в энергии честной любви, в энергии помощи, защиты со стороны вашего любимого. Это очень круто. То есть первая часть месяца может дать, я, конечно, призываю вас как-то скрыть эту любовь. Ну, как ее скроешь, когда глаза светятся, да? И когда вот у вас на лице, на всей вас все это написано. Что будет? Надежная любовь защищающие, помогающие, оберегающие. Чего не будет. Не будет ощущения, что ты одна любишь, а вторая а твоя половинка, скажем так, от а твоей половинки наплевать и начихать на твои какие-то желания, на такие, на твои нужности, что тебе надо, что не надо. То есть не будет вот этого внутреннего холода одиночества. И не будет материальных интересов каких-то таких уж зверских. да, то, то, Это хорошо. То есть вы войдете в чувство реальной любви, в чувство взаимо, такого взаимодействия, когда в этот период, возможно, материальные ваши запросы отойдут на задний план. И давайте посмотрим, что же волшебные листики вам тут... Э подсказывают, да? листик конфронтации, что значит конфронтация? возможно произойдет конфронтация, ну допустим, с кем-то из родственников э -э вашего вашей половинки, видите зависть, то есть конфронтация. Смотрите, вот как мне нравится, когда мы несколько колод берем и они все работают в, и в пазле таком, да? То есть, смотрите, конфронтация, возможно, первую неделю вот с кем-то. То есть, кто-то, может, даже не просто за, а при наличии зависти еще, может, кто-то подколет, упрекнет вот тут такой момент. То есть, вот, возможно, конфронтация, дорогие мои, Я эти листики сразу откладываю, чтобы по второму разу они нам не были. И еще расскажу, кто... Хочет помочь существованию канала подписывайтесь и становитесь моим патреоном видео сюрпризы осени уже выложено на патреоне и до встречи На повестке момента наши дорогие близнечихи что же будет а чего не будет в ваших любовных отношениях в сентябре что же подкажет подскажет моя колода авторская которая называется океан любви и так что мы видим что мы вот тут видим ну хочу сказать что начиная с 6 числа ну скажем так вот неделя прошла в сентябре и оставшиеся недели могут дать вам немножко такое там как бы квадратуры астрологически получается. Ну вот такую нестыковочку, не слепляшечки такие, спотыкачики, спотыкачики в отношениях с любимым человеком. Поэтому я бы сказала так, что кто если хочет знакомиться, Возможно, знакомиться надо первую неделю, потому что далее пойдет сложности, напряженные аспекты. Когда мы знакомимся под напряженным аспектом, и вдруг мы задумались, запутались, нам что-то показалось, это будет часто срабатывать, эти спотыкачи будут уже заложены вот в этой истории, скажем так. Итак, что будет? Будет платоническая такая любовь, но, возможно, если у вас длительные уже отношения, то вам может показаться, что мужчина, ну ваш ваша половинка, как-то не хочет вот ну физических или не может или устал он или расстроен нынешней ситуации в мире вот может как бы отлынивать или ну вам может это так показаться а на самом деле человек как будто вас глазами любит да платонические отношения это без можно сказать без секса даже может быть да если человек очень занят или в какую-то командировку уехал ну maybe maybe да то есть вот тут платоническая любовь ну, не надо тут, знаете, из этого делать трагедию. Но многие из вас могут эту платоническую любовь как бы взять, намотать себе на ус и потом вот как бы ругаться, да, эмоциональные какие-то разборки, какие-то предъявы, претензии, как там расход по мостям, вот как кто-то там сказал в каком-то фильме, разбор полетов и расход по мостям. То есть вот тут вот, Такие ругачки, подколки такие, но подколки не шуточные. А когда сквозь шутку, это похоже уже на какие-то, знаете, уровни оскорблений. Вот тут это может быть, потому что когда идет квадратура, искры могут полететь, то есть это будет. Чего не будет? Не будет соперницы, это хорошо, первая часть месяца. А вторая часть месяца не будет летаний ваших ваших розовых облаках то есть э, жизнь вам все покажет вот перед вами разложит на блюде и возможно вот отсюда и будут предъявы, претензии и какие-то маленькие такие разборки может быть не маленькие потому что э, для вас это будет после 7 числа начиная с 7 сентября Немножко некомфортные вот эти такие искры в вашу такую сторону. Маленькие такие молнии. Дю, дю, дю, и они вам будут делать некомфортность. Давайте посмотрим, какую подсказку дают волшебные листики. Да? Вот точно равнодушие, да? равнодушие, дорогие мои. Вот, то есть, первые, первая часть... Ну, не знаю, может не первая часть, а вот вторая часть месяца э, из-за равнодушия. То есть вам будет это некомфортно, вы не будете чувствовать себя в, своем, в своей тарелке в некоторых моментах. И вы на фоне его как бы равнодушия, вот противоположного пола, попытаетесь, вы будете терпеть, потом вы человек у нас информативный, вам захочется раскачать и сказать, а ты скажи, а ты расскажи, может что-то не так, а что ты так какой-то холодный стал, а что ты какой-то без интереса стал, а что это у тебя работа на первом месте, а я на 25-м. Вот это та история. А, дорогие мои, кто хочет посмотреть видео сюрпризы осени, это мой прогноз на осень этого года, на три месяца, пожалуйста, становитесь моим патреоном. Также там будут, когда побольше там народу наберется, там будут, будут проводить стримы. То есть стримы как бы для своих, для тех, кто хочет помочь существованию моему проекту кто хочет спонсировать Кассандру, кому интересно Кассандра, если не интересно, ваше дело. Но кто хочет продолжение банкета, как говорится, вот жду вас на Патреоне. И до встречи. Теперь на повестке момента наши уважаемые рачихи. Итак, что же будет, а чего не будет в сентябре 2022 года. Итак, что я вижу? Будет влюбленность. А, то есть первая часть месяца может дать вам обалденную, тот, кто еще не познакомился, обалденную влюбленность, встречу сумасшедшая такое розы, розы, шампусик, там тра-та-тат, конфеты и, и букеты, как говорится. А может даже немножко это дьявольская какая-то встреча быть, потому что дорогие мои, не забываем, что еще да, еще еще вперед будет в вашем знаке проходить. Кто проходить? Демон. Под названием Лилит. Лилит сейчас идет под, вот, не под, а под солнцем, конечно, мы все под солнцем живет, но она идет по знаку рак. Поэтому вот что-то такое, как чертики бегают, возможно, вы уже почувствовали то, о чем я вам рассказываю. Какие-то черти вокруг бегают, что-то необычное, может быть, какую-то грязь людскую вам на наизнанку выворачивают. Может быть, хотят, чтобы вы стали грязные и неправильно поступили. Вот такая тут ситуация. Итак, дорогие мои, даже если у вас отношения, то первые две недели вот такое может вспыхнуть повтор объярчение, усиление, улучшения. Вторая часть месяца он изучает. То есть вторая часть месяца, она тоже хорошая, когда мужчина изучает вас. Не всегда бывает, что мы даже 10 лет больше живем, и прям нас все уже раскусили, мы друг друга как облупленных знаем. Нет, вот что-то изучает, что-то присматривается. Это хорошая карта. Если вы еще в начале месяца не познакомитесь, то вот... Многие из вас почувствуют, что кто-то на вас как будто смотрит, присматривается, познакомится с вами или не познакомится. Это нормальная карта, но для тех, кто в отношениях, может быть, в чем-то не прокалитесь, я скажу так. То есть это будет. Чего не будет, если вы последние три недели до этого видео сильно с кем-то поругались, он может пока что еще не вернуться, ваша половинка, да? То есть, что вы должны понимать, не вернется пока. Господи, А, это муравьишки. Муравьишки это этой с цветочком, да? А вот, то есть, может пока еще не вернуться. но На всяком случае, кто поругался или у кого там серьезный раздор вышел, то первые две недели может человек пока не вернуться, да? Присматривать все. А вторая вторая часть сентября даст вам какие-то сложности в подстройке к партнеру вот это очень интересно может быть вот так черти будут скакать и показывать вас вашему партнеру не с лучшей стороны и вам сложно будет себя отрегулировать себя отконтролировать. контролировать рвать единственное могу сейчас сказать может быть это лето, дорогие мои, будьте девушки, особенно женщины, будьте осторожны, осторожны в употреблении алкоголя. И, и то, что покрепче, и т.д. и т.п. Ну вот как, допустим, история с финской там начальницей большой, да? То есть все всплывет, все это оголится, в черном фоне преподнесется, какая-то падла на телефон может сня снять. Если у вас не на телефон, то кто-то заложит, какую-то сплетню пустит. Ну вот так вот. И давайте посмотрим, что же волшебные листики вам э э говорят. Приятные свидания, вот, вот, приятные свидания, дорогие мои. А может быть, знаете что, может быть, старый не вернется, а у вас новая история начинается. Приятные свидания любовные, тусовочки такие, вот. И хочу напомнить, что у меня вышло видео «Сюрпризы осени». Кто хочет посмотреть, то и если хочет стать моим патроном, патреоном, ссылка будет под видео. До встречи. Ох, дорогие мои львицы, ой, дорогие мои львицы. Итак, что же будет в сентябре, а чего не будет? Ну, хочу сказать, что до 6 числа у вас будет неплохо, у вас еще... Там будет Венера присутствовать в вашем знаке Зодиака. Поэтому, э, ну, это такая карта, я называю мужчина присматривается. Ну, вот ваш партнер присматривается. Вот видите, если сейчас... Бывает и так, что и мужчины смотрят мой канал. Если вы мужчина, то даже какая-то женщина или девушка за вами, ну, как бы вас выбрала и вас изучает. Если вы женщина-девушка... Какой-то мужчина, вот я нарисовала очки, да, или из машины он смотрит, или из своего дома, или он какой-то полусосед, или вы вместе на работу где-то едете, или, может, около работы, я просто это такие общие сейчас прогноз общий, я не могу сказать, может, это с работой связано, допустим, может, это связано с детьми, с вашими талантами, с походом вас в парикмахерскую или в какой-то салон, ну, вот как вариант, то есть, что будет, он изучает, даже если он не изучает, то там хороший период. Первая неделя особенно очень ну, любовная. Потом что будет? Что будет дальше? Дальше, возможно, какие-то эмоциональные разборки. Возможно, вторую часть месяца, ну, то я бы даже сказала, последующие три недели. Неделя и плюс три недели. Тут просто по астрологии, если подвязывать больше, то тут э, надо знаете быть мужем и женой в отношениях мужчиной и женщиной а меньше каких-то разборок тут вот меньше ковыряний э, таких психологических психологизмов, не надо глубоко выворачивать наизнанку в этот период своего партнера. Еще, дорогие мои, хочу сказать, что у вас сейчас интересный период, дорогие мои львицы. У вас сейчас формируются тайные враги, которые надолго будут, минимум 2-3-4 года, будут вам говнить потом. И вы можете сразу не раскусить, то есть вы можете на хороших эмоциях, может на хороших настроениях, когда ваши амбиции такие, вау, включены эти львиные с оскалом, с этими вашими, как сказать, клыками, да. А вы что-то что можете ляпнуть, брякнуть, какой-то ярлык кому-то повесить, что-то в точку сказать и... Вам вида не покажут, но у вас начнется зарождение тайного мощного врага. То есть потом не говорите, что вам Кассандра это не говорила. И чего не будет? Если те, кто успел там, месяц назад поругаться в предыдущие, то пока не вернется каких-то отношений, не вернется человек, что-то не будет пока какого-то возврата, может возврата того, о ком вы сейчас думаете и не будет нормального прекрасного секса в конце месяца, потому что вы можете утонуть и утонуть и утопиться, как сказать, нырнуть и пока сложно выныривать из каких-то разборок из-за чего-то, да? Кто куда пошел, кто где-то выпил, кто с кем нажался, и вот вот такое вот вот такого характера, возможно такой эффект может быть всплыть какая-то тайна, которая вам не симпатична. Или вашему партнеру не хотел, чтобы всплыла. То есть вот тут, вот, дорогие мои, вот такой момент тут есть, дорогие мои лицы. И давайте посмотрим, что же волшебные листики я сегодня достала. А... Листик пьянка Азарт называется. Вот, кстати, вот-вот-вот. То есть... Может быть, осторожно с алкоголем, да? Вот, кстати, на, на пьянке, да, на пьянке вы можете получить врага. А на азарте вы можете получить, не дай бог, как говорится, кто там в долги влезает, но трудного такого не выпутаетесь потом ну, с долгами. То есть потом не говорите, что я не говорила. И хочу напомнить, что я сняла прог... видеопрогноз на всю осень. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Под названием «Сюрпризы осени». Это видео находится на Патреоне. Если вы хотите стать моим спонсором, Патреоном, то, пожалуйста, заходите и там смотрите. Ссылка будет под видео. До встречи!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 которую надо параллельно своим интересам и своим планам проводить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 Так что, дорогие мои, с удовольствием приму вас на своей личной консультации. И теперь, дорогие мои девы, эх, эти девы, ох, эти девы прагматичные. Итак, что будет? И чего не будет в сентябре 2022 года. Я хочу сказать, что первая неделя особенно может быть тема соперницы. Если у вас есть мужчина, то я, конечно, не призываю вас там особенно лазить по телефонам. Это очень дорого заканчивается для обеих сторон. Но может быть поползновения, может быть, покушение, дорогие мои. Особенно много историй слышу последние три месяца, как украинские женщины уводят женщин, Муж, муж мужей из семьи, даже, не ну, знаю, истории мне из Германии рассказывают, как по -по пожалели, пустили, а мужа отбило, там целая трагедия произошла, да? Вот, утверждающую, что немки страшные, а они красавицы. То есть держите муж своих мужей под присмотром, дорогие мои. Вот, кстати, сегодня тоже у меня была дама, у нее дочь была как бы на выданье. Ну, случилось так, что он поехал на заработки в Германию, то есть это история, ну, прибалтийского характера, да, поехал в Германию, там встретился с беженцей, с бешенцей, та быстро подзалетела, и все, и тут в Латвии расстроилась, ну, свадьба. То есть трагедий очень много и в этой теме тоже. Я не говорю, что все трагедии сейчас на планете Земля связаны с Украиной, но я сейчас говорю про то, что, дорогие мои, держите своих мужей, дорогие мои девы, да, то есть, первая неделя у вас неблагоприятная, причем ситуация может вып... выплыть такая тайная. То есть, там, где вы не ожидаете, вот там может появиться соперница. А начиная с 6-7 сентября, в принципе, там неплохо, но бойся какого-то. А мужчина может вернуться, если были какие-то там конфронтации, у кого уходили, там могут вернуться, но вообще существует какая-то опасность, какой-то магией, будет магия, может быть какая-то магия, дорогие мои. Где тут лучше знакомиться? Все равно по-любому знакомиться, начиная с 10 числа, с 10 сентября. Потому что к вам в гости заходит Венера. Конечно, дорогие мои девы, объясню, что Венера в деве, это, конечно, не хочу ругаться матом. Это не нормальная ситуация, это не натуральная Венера. Ей там жестко и неповоротливо. На нее там деревянный костюм какой-то, деревянное платье с заклепками одели. Вот такая вот, какая любовь такая любовь то есть вот тут момент такой вот это что было чего не будет очень интересно, смотрите, здесь соперница, а тут нет ревности. Ну, возможно, или вы что-то не заметите, или у вас будут какие-то другие методы, или вы поймете, что в каких-то ситуациях, может, не стоит ревновать, или ревновать как вот уж явно так, по-бешеному, да, или показывать не надо вот эту ревность. Понимаете, смотрите, ничего не будет ревности. Может быть, вы очень сильно ушли или уйдете в какой-то рабочий процесс, или в процесс помощи родней, или в процесс помощи Подруге, и вам будет не до, скажем так, не до контроля вашей половинки. И чего не будет вторая часть сентября. Не будет какой-то зависти к другим, а вам будет удобно и нормально в том состоянии, в каком вы сейчас уже, ну вот в тех отношениях, в брачных или не совсем в брачных. Ну, может быть, даже не будет какой-то зависти к вам, то есть я бы сказала, вот вообще вот эта линейка, вот эти, если все так вот слепить, э, совет такой: будь естественно, ничего не бойся, и тогда ты победишь. И давайте посмотрим волшебный листочек, что он вам советует. Красивая любовь, вот. То есть, если вы будете вот, особенно вот после первой недели, вот там красивая любовь. То есть, кто с нуля будет знакомиться, там вас ждет красивая любовь. Вот, дорогие мои, а еще хочу сказать, что кто хочет стать моим патреоном и просмотреть мое новое видео, прогноз, э, сюрпризы на осень 2022, это там оговоренные э, сентябрь, октябрь, ноябрь, пожалуйста, становитесь моим патроном, патреоном, то есть спонсором. И до встречи на моем канале. Удачи всем нам!